Что такое корпоративный интернет-портал? Как привычный интернет стал частью нашего мира и облегчает жизнь, так и интернет-портал для средних и уж тем более для крупных компаний стал обязательным инструментом. Знаю по себе, стоит только попробовать и уже непонятно, как работал без портала. Найти нужного сотрудника его контакты, донести важную мысль сразу до всех или только до отдела, обсудить идею, не говоря уже о согласованиях и документообороте. Без интранета это долго, неудобно и, будем честны, дорого. Отсутствие единого корпоративного портала ощутимо замедляет работу всех структур и усложняет доступ к нужной информации. Как итог, страдает эффективность работы сотрудников и в целом компаний. Особенно, если сотрудники работают в разных офисах, городах или заняты в полях находится в постоянном движении. Интернет-портал объединяет сотрудников из всех подразделений в одном информационном пространстве, упрощает командную работу и делает корпоративную культуру демократичной, так как размещенная информация становится доступной для каждого сотрудника, конечно, с учетом прав доступа. Эффективный корпоративный портал в то же время это не бесконечные чаты и посты с обсуждениями, это целый набор сервисов для работы. Самая простая история – корпоративный мессенджер. Никаких школьных и семейных чатов, телеграм-каналов и прочих друзей прокрастинаций. Мессенджер с групповыми чатами и видеозвонками только между сотрудниками. Он создан специально для работы, защищен от лишних глаз и случайной отправки квартальных отчетов соседу подачи. даче. Мессенджер, где любое сообщение в несколько кликов превращается в задачу со сроком и ответственным. Если нет времени на переписку, мгновенный созвон прямо из чата с записью разговора, шарингом файлов, редактированием документов в режиме реального времени. Идеальный набор для регулярных планерок. Интронет это лучшее место, куда можно поместить рутину и где поселятся HR-процессы. Зачем сотруднику бегать по кабинетам искать бухгалтера или ответственного, чтобы получить простую справку, согласовать командировку или подписать заявление на отпуск? По сути, это как госуслуги только внутри компании. Их можно оцифровать и оптимизировать до нескольких кликов на портале или в чате. Помимо экономии времени, это сократит и расход бумаги. Если не можешь что-то представить в голове, то не управляешь этим. Визуальная структура компании позволяет не напрягать воображение, а показывает все отделы и взаимосвязи. Помогает правильно выстроить иерархию и быстро находить информацию о нужном сотруднике или подразделении. Да, это удобно, но главное все вместе это дает существенную экономию на горизонте одного-двух и тем более пяти лет. Оптимизация хотя бы пяти HR-процессов или внутренней бюрократии для коллектива из 800 человек со средней зарплатой в 40 тысяч рублей может вылиться в экономию 3,5 миллиона в год. Но не все можно измерить и посчитать. У каждой компании есть свое бесценное свойство – атмосфера. Нужно ли говорить, как она зависит от цепочек обмена информации внутри? Рабочей и неформальной информации – в портале есть место для групп по интересам и юмору, который сближает коллег и делает общение проще. Корпоративная соцсеть — отдельный мир, в котором формируется сообщество профессионалов и укрепляются отношения между сотрудниками. Когда у каждого сотрудника свой профиль с контактами, достижениями и даже личными интересами. Это помогает создавать горизонтальные связи и укреплять команду. Это критически важно. Особенно для компаний с широкой географией. Вместо строгих и формальных имейлов, e знакомые и уже привычные посты в новостной ленте с вложениями, опросами, комментариями. А могут быть еще и рейтинги сотрудников, благодарности, доски почета. Новый высокий стандарт коммуникации. Это не про экономию в деньгах, но работает на лояльность и вовлеченность, которую можно измерить. Корпоративный портал может быть просто страничкой с новостями, но лучше, когда это целый набор инструментов, которым пользуются сотрудники каждый день. О том, как создать свой интранет, быстро интегрировать его в IT-ландшафт компании и организовать эффективную работу каждого сотрудника с помощью Bittrex24, смотрите в следующем видео. Или закажите консультацию наших партнеров и создайте идеальный интранет вашей компании. Ссылка на сайт в описании, прямо под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Здесь мы рассказываем про бизнес-инструменты и не только. До встречи!